Друзья, всем привет! У меня для вас мега важный анонс. Смотрите, в четверг, 6 числа, 18.00 по европейскому времени, в 19.00 по московскому времени, я проведу для вас прямую трансляцию, как и обещал пару месяцев назад, для VIP-ов. Мое мнение, что сейчас мы достигли дна, то есть и сейчас очень важно грамотно закупиться по монеткам и вообще посмотреть, что это за бизнес и как в этой среде работать. Уверен, что в ближайшие 3-4 месяца у нас у всех будет большой подъем, поэтому я Приглашаю каждого VIP участника сообщества на прямую трансляцию, которая будет в четверг. снизу описание, подписывайтесь приглашайте своих випов, которые у вас уже есть в сообществе и до встречи в эфире.